Приветствую вас, друзья, на канале Индекс рейд анализ рынка на сегодня, 29 июля 2022 года. Сегодня мы традиционно с вами разберем главную криптовалюту, посмотрим также на индексные и индикаторные показатели, посмотрим на новостной фон, поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и обязательно подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также на главной страничке YouTube-канала с правой стороны есть ссылочки на ВКонтакте, Трейд где выходят обзоры в видеоформате по отдельным альткоинам и по биткоину а также на телеграм-канал и телеграм-чат ссылки все есть также в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии также ссылочка на официальный сайт индекс ну а мы с вами давайте начнем посмотрим на индекс страха и жадности мы сейчас ушли из зоны экстремального страха но по-прежнему находимся в страхе индикатор показывает отметку 39 обратите внимание тепловая карта криптовалют вся в зеленой зоне у нас идет хороший отскок индикаторы по главной криптовалюте показывают зону Thank you покупок давайте сразу посмотрим что у нас ликвидациями за последние сутки было ликвидировано порядка 130 тысяч трейдеров более чем на полмиллиарда долларов очень сильные потери понесли шортовые позиции конечно давайте посмотрим сейчас соотношение коротких длинных позиций также за 24 часа у нас доминируют сейчас лонги, но уже незначительно 50,83 процента что касается индекса аль сезона за долгое время индикатор вышел из зоны 20 и находится примерно в средних значениях показывает Отметочку 45. Давайте сразу графику доминации посмотрим. Доминация на дневном таймфрейме у нас находится фактически в боковом движении, обратите внимание, плюс-минус торгуемся в районе зоны 42 процентов. Но у нас активный красный денежный поток на индикаторе Market Cipher. И есть, конечно, глобальная перекупленность, по крайней мере сейчас, все еще показывается на стахастическом RSI. Поэтому попытка сейчас толкнуть волну моментума вверх и чуть-чуть порасти у нас вполне себе может быть. Но пока мы сохраняем вот такую вот динамику, я все еще считаю, что после какого-то отскока от уровня 42.88 мы можем продолжить нисходящую динамику. Будем следить, посмотрим, как будет двигаться манифлоу на этом индикаторе, и отсюда уже будут дальнейшие наши... Аналитические выводы. Также обращаю ваше внимание, что на индикаторе Market MarketSephyr A отрисовался второй крест. 5 или 4 таких креста означают манипуляцию на рынке. И скорее всего, согласно данным индикатора, мы можем разворачиваться вверх. Что касается последних событий, которые происходили сейчас на рынке, хочу обратить ваше внимание, что у нас было заседание Федеральной резервной системы 27 числа. На этом заседании у нас прогнозировалось повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в большей части, и также были риски поднятия до 100 базисных пунктов. Регулятор поднял ставку на 75 базисных пунктов, сейчас она варьируется на отметке 2,25 2,50%. В целом, самое главное, что происходит в момент заседания Федеральной Резервной Системы, это выступление ее главы. Итак, Пауэлл высказался немножечко помягче. Он считает, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, станет целесообразно замедлять темп роста. Пока регулятор оценивает, что корректировки и их политика достаточно серьезно влияют на экономику и инфляцию. И также Пауэлл сказал, что он не думает, что экономика США находится в рецессии. Лишь только потому, что ВВП было падение за первый квартал минус 1,6%, а ожидания по второму кварталу сейчас предполагают рост на 0,5%. Я лично думаю, что дела обстоят не совсем так. На мой взгляд, экономика США уже находится в рецессии и угроза депрессии даже сохраняется на сегодняшний день. Также глава регулятора сказал, что баланс сократился всего на 16 миллиардов с июня, хотя Федеральная резервная система устанавливала предел до 40 7,5 миллиардов в месяц, то есть потенциально баланс может быть еще сокращен. Потолок будет расти в течение лета, и к сентябрю в конечном итоге может достигнуть 95 миллиардов в месяц. Реакция рынка была положительной, рынок отреагировал ростом. В целом, ожидание вот этого фада, который был связан именно с поднятием ставки до 100 базисных пунктов, он не оправдался, в связи с чем рынок очень хорошо отреагировал, плюс некоторые техи показали хорошие отчеты. Если ставка в рамках ожидания в дальнейшем будет повышаться, примерно на 50-25 базисных пунктов, не ужесточает до 0,75, то есть до 75 базисных пунктов, то наиболее вероятный сценарий, что ставка к концу года достигнет отметки ну, примерно где-то 3,25-3,50%. Ну, по логике, до сентябрьского заседания должна еще выйти статистика по инфляции. С учетом неопределенности, которая существует не только в экономике, но и в геополитике, могут быть достаточно серьезные удары все еще на мировую экономику то есть на мой взгляд если Данные по инфляции будут хуже ожиданий, то, конечно, регулятор на своих последних заседаниях, а у него еще три заседания до конца года, будет действовать не так, как мы предполагаем. То есть 50-50-25 может оказаться 75-75-50, и ставка может уйти к отметке 4%. Поэтому я сохраняю все еще риски того, что мы можем уйти на глобальную капитуляцию как по глобальным рынкам, так и по криптовалютному, поскольку корреляция продолжает сохраняться. Также хотел обратить внимание на очень интересный отчет, который вышел от CryptoQuant. Обратите внимание, представители CryptoQuant говорят о том, что в истории биткоина есть несколько моментов, которые могут соответствовать текущей ситуации. Здесь речь идет о возрасте UTXO, который превысил 155 дней. О чем идет речь? UTXO ⁇ это модель биткоина. Кто не знает, можете погуглить, не будем более подробно на этом останавливаться. Здесь речь идет о том, что эта модель позволяет биткоину фактически контролировать, я имею в виду блокчейну биткоина, контролировать все расходы внутри его сети. Это что-то типа задачи. Есть вход, есть выход. А отчет CryptoQuant сейчас как раз-таки говорит о том, что большинство из держателей, имеется в виду этих самых UTXO, вошли с высокой базовой стоимостью и надеялись, что биткоин зарегистрирует историческим максимум. В целом сейчас, по мнению экспертов криптокванта, хорошая возможность докупать больше биткоинов. Владельцы сейчас находятся под давлением и вынуждены продавать из-за движения продавца. Однако нестабильная макроэкономическая ситуация оказывает дальше давление на рынок. Во время медвежьего рынка 2015-16 годов коэффициент прибыли долгосрочных держателей биткоина оставался ниже 1 в течение примерно 400 дней. Это прямо говорит о том, что долгосрочные UTXO были потреблены с убытком по сравнению с ценой реализации. Если посмотреть на 18 и 19 года, то этот же индикатор показывал продажи с сигналом убытка в течение примерно 320 дней. Между тем, чуть позже, когда цена биткоина восстановилась, держатели начали активно продавать с прибылью. То есть, в настоящий момент 155 дней, а предыдущие периоды медвежьих циклов были, имеется в виду в отношении UTXO, были 400 и 320. Можно примерно предположить, сколько дней не хватает. От 150 до 250 дней. Примерно. Давайте сейчас посмотрим еще на один очень интересный график. Обратите внимание, это чарт из последнего отчета Glass Glassnode. Эта информация публикуется в моем телеграм-канале, вы можете там посмотреть. Если внимательно посмотреть на периоды этого чарта, который говорит о том, что взаимодействие базовой стоимости для когорты долгосрочных держателей снова превышает базовую совокупную стоимость для более широкого рынка. То есть цена реализации долгосрочных держателей превышает цену реализации общего рынка. Чтобы цена реализации долгосрочного держателя увеличивалась, долгосрочный держатель должен либо покупать монеты выше своей собственной стоимости, либо монеты с более высокой стоимостью должны созревать после 155-дневного порога. На медвежьем рынке это часто очень высокий показатель, и случается это гораздо редко. Вместо этого реализованная цена обычно повышается в результате реализации прибыли. По мере того, как рынок достигает дна, укрепляется и поступает достаточный спрос, который поглощает эту самую прибыль. То есть долгосрочники фиксируются, цена реализации может подняться выше цены реализации долгосрочного держателя. Продолжительность предыдущих низких дивергенций медвежьего рынка варьировалась от 248 до 575 дней. В текущем цикле этот период низкой дивергенции действует всего 17 дней. Достаточно короткий срок. Поэтому если мы сравним предыдущий показатель, который говорит нам о том, что UTXO, могут продолжаться оставаться в убытке на протяжении от 150 до 250 дней, если сравнивать с предыдущими периодами, то в этом случае на этом чарте речь идет о том, что мы можем находиться еще порядка 250-550 дней. Теперь если вернуться сейчас к графику биткоина и посмотреть, как мы с вами оценивали этот график не так давно в одном из моих обзоров, то мы с вами увидим примерно такие же цифры. Обратите внимание на график. Мы с вами оценивали нисходящую волну моментума на месячном таймфрейме биткоина. Периоды нахождения биткоина в этой нисходящей волне, а также периода выхода, когда индикатор показывал о том, что скорее всего будет разворотная динамика и подрисовывал нам зеленый сигнал, который был удивительно одинаков, что в 2015 году, что в 2019 году и составлял 61 день. Мы с вами оценивали выход волны моментума через средние значения в нисходящую динамику в мае 2022 года. Из тех самых пор, если брать среднее значение, нам потребуется примерно 275 дней для того, чтобы Показать разворотную динамику и снова выйти в средние значения, только уже снизу вверх. Примерное количество дней, плюс-минус 300 дней, подходит под те самые аналитические измышления, которые идут как от Glassnode, так и от специалистов криптокон. Также хотел обратить ваше внимание на то, что за последнее время, в июле, согласно данным, опять-таки, аналитиков Glassnode, количество кошельков, которые удерживают более 10 тысяч биткоинов, резко возросло. Это говорит о том, что долгосрочные держатели – Сейчас активно накапливают свои позиции. Считая цену, которая была за последнее время в районе 20 тысяч, очень перспективной. Обращаю ваше внимание снова на график биткоина. Если мы перейдем на дневной таймфрейм, мы уже неоднократно об этом с вами говорили и моя позиция не меняется и по сей день. Я по-прежнему считаю, что мы можем уйти в зону 25. И сейчас график нам очень хорошо это демонстрирует. В последнем нашем обзоре мы предполагали, что волна моментума должна уйти вниз и отрисовать триггер, но этого не произошло. Вместо триггера отрисовалась цена средневзвешенной объемом и стала пересекать значение с вверх не дав волне моментума уйти в нижнее значение что если предположить и посмотреть на весь предыдущий график всегда должно происходить через определенный период даже если волна моментума продолжает отрисовку либо в верхних либо в нижних значениях в первую очередь одним из главных основных показателей индикатора маркет сайферби является попытка выхода зоны денежного потока либо из красного цвета в зеленый то есть деньги выходили из актива а теперь будут входить либо наоборот это является основополагающим осциллятором при оценке этим индикатором рынка обратите внимание у нас идет сужение если мы посмотрим на младшие часы то у нас уже есть попытка выхода в зеленый денежный поток на 6 часовом таймфрейме на 12 часовом также это происходит да есть перегретость по стахастическому rsi и скорее всего после бурного роста вчера нам потребуется какая-то коррекция сейчас мы находимся на пунктирной трендовой паутиной на 12 часах на поддержке 23 500 но я по-прежнему сохраняю тот факт что мы можем еще попытаться уйти в зону 25 26 если нам удастся закрепить выше 25 то мы уйдем в зону 27 здесь идет консолидация красной экспоненциальной средней скользящей на 12 часовом таймфрейме если взять дневной таймфрейм то здесь эта экспоненциальная средняя скользящая показывает отметку 26 900 район 27 поэтому предположить что после какой-то консолидации у нас будет попытка ворваться сначала в зону 25 хотя мы если быть точными уже были в этой зоне 24 445 это зона 25 то есть предполагать что мы уйдем выше я по прежнему могу но то что прогноз об уходе в зону 25 состоялся я уже могу считать фактом потому что максимальное значение в 24 445 по данным биржи битстам говорит мне о том что мы все-таки заходили в зону 25000 но я предполагаю что мы уйдем еще повыше через какое-то коррекционное снижение возможно потому что как я уже сказал 6 часов могут сломать дневку и сейчас на 6 часовом таймфрейме по сегвенталу мы завершили формирование этой тенденции отрисовали девятку подсветили красным и нарисовали первую свечку красную хайконеши она очень слабенькая и секвентал пока не определяет ее ее как медвежью свечу на мой взгляд та ситуация которая сейчас сложилась в глобальной экономике а также в геополитике дает мне вероятность предполагать что уход в эту зону скорее всего будет достаточным для того чтобы развернуть цену еще раз вниз вот такое вот движение вполне себе вероятно но я все еще ожидаю что если регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику и действительно изымать ликвидность с рынка для того чтобы вернуть ставку в район 2% Уход более глубокий на капитуляцию, такого высокотехнологичного и при этом высокорискового рынка, как наш, скорее всего, может быть достаточно серьезно оправдан. Более того, период созревания, вот эти самые 3, 4, 5 даже месяцев, вполне себе складываются со всей картиной плюс-минус технического анализа. Любые вероятности у нас лишь 1%. Также обратите внимание, что если мы посмотрим сейчас на глобальный дневной таймфрейм, мы увидим с вами, что у нас по-прежнему сохраняется риск отработки графического паттерна «Медвежий флаг», который может быть отработан вот сюда, в зону 11,5 тысяч. Я не ожидаю, конечно, такой резкий уход, но вот поход в зону 14 тысяч через пробитие предыдущего all-time high вполне себе вероятный сценарий, если экономика действительно уже будет признана, я имею в виду экономику США, как лидирующую экономику в мире, находящуюся в стадии рецессии. Посмотрите внимательно на график, на нем очень четко видно объемы, которые нам необходимо преодолевать, для того, чтобы в действительности у нас были какие-то попытки вырваться вверх. То есть зона 25 это переходная зона, это закрепление над сеткой EMA Ribbon на дневном таймфрейме. Зона тысяч, именно зона достаточно приятная для накопления позиций сейчас большинством инвесторов, которая была, на ней сосредоточен достаточно серьезный объем. Мы также видим, где сосредоточены следующие объемы. Обратите внимание, это 29700, 3900, то есть это зона 30 тысяч 2931. Пробить эту зону будет достаточно сложно. Боковые индикаторы объема показывают, что здесь сосредоточен глобальный объем. Следующие большие объемы, конечно же, у нас уже будут в районе ближе к 38-39 тысяч здесь также индикаторы показывают это скопление объемов причем они начнутся где-то наверное с отметки в тысяч и основная масса этих объемов будет в диапазоне от 37 до 43 тысяч долларов за один биткоин. обратите внимание также что для того чтобы сейчас нам достаточно серьезный иметь импульс и двинуться вверх нам необходимо сосредоточить объемы в районе 26 но их здесь нет то есть фактически сейчас очень похожая история на то, что рынок будет заманивать. И вот здесь, на уровне глобального FIBA 26,5, у нас могут быть попытки все-таки развернуть рынок. То есть движение может происходить вот так. Но я не ожидаю, что отсюда мы сразу можем оттолкнуться. Все будет зависеть, конечно, от того, что будет происходить сейчас с действиями Федеральной резервной системы, с инфляцией, с макроэкономикой. Если удастся каким-то чудесным образом удержать инфляцию и при этом не сильно снизить темпы роста, то рынок может удержаться. Но таких предпосылок пока что нет. Что бы ни говорили на сегодняшний день регуляторы, чтобы не создавать панику и хаос и как бы смягчая свою риторику в выступлениях, я пока все еще ожидаю, что у нас будет попытка оттолкнуться может быть не раз, но если мы здесь дальше не сможем пробиться в зону 30, то скорее всего падение не минуем. И я по-прежнему сохраняю свою идею о том, что Переход монет от краткосрочных держателей к долгосрочным, то есть первые слабые руки, которые продают на медвежьих рынках, а дальше появление новых краткосрочных держателей и ожидание долгосрочных держателей своих монет с нереализованными убытками, через какое-то время эти убытки будут фиксироваться. То есть, переход монет от долгосрочных держателей, которые не смогут дальше удерживать нереализованные убытки к новым краткосрочным держателям, требует определенного временного периода. Все будет зависеть как раз таки от последних заседаний Федеральной резервной системы, но не нужно забывать, что Федеральная резервная система, завершив год 13-14 числа, я имею имею в виду своей пресс-конференции, а также заявлением и решением по ключевой ставке, перейдет дальше в 2023 год и начнутся новые заседания. Мы с вами увидим заседание в январе-феврале, мы с вами увидим заседания в марте, в мае, в июне, и дальнейшие эти самые заседания, они будут основаны на том, как завершится год. Соответственно, нам в первую очередь нужно будет, конечно, же, дождаться последних заседаний, но если сейчас каким-либо образом данные, которые выйдут в том числе, окажутся не очень хорошими, то есть не теми, на которые ссылался сейчас Пауэлл, как на мнение аналитиков рост 0.5, а окажется, что этого роста нет, то в конечном итоге рынок ждет достаточно серьезный удар. Нужно обязательно это учитывать в своих трейдах. Ну а для тех, кто ходлит на сегодняшний день, это очень вкусная цена. Поскольку я считаю, что от позиции в районе 20 тысяч уход даже в зону 15, это потеря 25%. При правильном money management эта потеря в 25% может быть заложена на управление собственными денежными средствами на своем депозите. Поэтому на сегодняшний день для любого ходлинга, я считаю, прекрасное время, поскольку основные внутрисетевые показатели главной криптовалюты сейчас находятся на формировании дна, либо уже на дне. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, поддержите канал комментарием. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Все ссылочки на наши ресурсы находятся в шапке этого канала, а также в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша. Всем отличных выходных. Канал Индекс Рейд и до новых встреч.